Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такие плотные полосочки, которые можно использовать как ручки для сумок, рюкзаков, как поясные ремни или как лямки для вязанных маек и сарафанов. Обе полоски связаны на пяти воздушных петлях, но это из толстой пряжи, она немного тянется по длине, но сразу же восстанавливает форму, а по ширине практически не растягивается. Второй пример я связала из более тонкой шелковой нити. Узоры двусторонние, вязать их можно любой ширины. Давайте приступать. Делаем начальную петлю и набираем цепочку из шести воздушных петель. 5 для ширины полоски и шестая это петля подъема к следующему ряду. В предпоследнюю петельку вяжем столбик без накида. И в следующие четыре петли по одному столбику без накида. Второй, третий, четвертый. И пятый столбик. Вот они наши пять столбиков. Разворачиваем вертикально. Первую петлю пропускаем. Во вторую вводим крючок. И в петлю первого ряда напротив нее. Протягиваем нить через эти петельки. И вяжем столбик без накида. Дальше снова вводим крючок в следующую петлю этого ряда и в петлю напротив нее. Вытягиваем ниточку через 2, вяжем столбик без накида. Подхватываем третью пару петель, вяжем столбик без накида. И четвертую пару петелек. столбик без накида. Последнюю пятую провязываем столбиком без накида за одну петельку. Все время держим вязание точно так же вертикально. Первую петлю пропускаем. Со второй подхватываем первую пару. Когда мы так держим вязание, то все петельки, за которые нужно вводить крючок, хорошо видны. Вяжем столбик без накида. Подхватываем вторую пару. Провязываем столбик без накида. Подхватываем третью пару. Провязываем столбик без накида и подхватываем четвертую пару столбик без накида. В конце каждого ряда у нас образуются две вот таких петельки. Подхватываем их обе и вяжем столбик без накида. Первую пропускаем, а со второй собираем четыре пары петель. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Вот две крайних петельки, под них вяжем столбик без накида. Покажу еще один ряд. С обратной стороны уже видно вот такие черточки друг напротив друга. По ним можно проверять, что никакая петелька не пропущена. Я провязала небольшой фрагмент и теперь рисунок хорошо виден. И чем дальше, тем проще становится вязать. Так вяжем полоску необходимой длины. Я показала схему вязания на более крупной нити, чтобы было хорошо видно. Но из тонких ниточек узор тоже смотрится очень интересно. А главное, что этот узор при растягивании сразу же восстанавливает первоначальную форму. Поэтому отлично подходит для поясов, лямок и ручек, рюкзаков и сумок.